Поэтому следующее выступление. Обучение специалистов по энергетическим обследованиям, основные практические, теоретические и законодательные вопросы инструментального энергоаудита. Закладчик Быков Николай Николаевич, заместитель директора Санкт-Петербурга по государственному бюджетному учреждению Центрального Санкт-Петербурга. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вынужден попробовал. Ну, Позвольте представиться, в принципе, представили. Есть в Санкт-Петербурге государственный бюджетное учреждение центр энергосбережения, которое образовалось. Алексович недавно образовалась. Вот. Она образовалась в 2013 году и свою равтимую деятельность начала вести, начиная с февраля этого года. Ну, я работаю там начальником отдела технической экспертизы, поэтому те вопросы, которые сейчас обсуждались касательно. Касательно энергоудита, они мне близки, я их прекрасно понимаю, и те проблемы, о которых вы говорили, я, конечно, могу дополнить, вот, развернуть там и показать на конкретных примерах, к чему, скажем так, привело, ну, скажем так, к чему привели немножко не те формулировки ФЗ-261, который здесь упоминался, ну и, соответственно, какие меры и какие выходы с данного положения, наверное, все-таки проглядываются. Да. Действительно, этот закон у всех сейчас на слуху. И если бы, ну вы, наверное, многие знаете, да, что, собственно говоря, в основу этого закона явилась европейская директива, которая, собственно говоря, была в свое время разработана на этапе... Соединение Западной Германии и Восточной Германии, когда западные немцы поняли, что на себя взваливать те здания, сооружения и объекты Германии, надо с ними что-то делать. Ну и, соответственно, они провели эту сертификацию, они ее так называли, ну и, соответственно, та идея по энергоудику, да, она... Перекочевала ФСД-261, так или иначе она коснулась всех тех, кто занимается как бы, и энергетикой, кто ведет направление, связанное с энергетикой, ну, представители государственных бюджетных, еще и исполнители органов государственной власти. Так вот, я хотел извиниться, почему, потому что вот эта вот тематика да, по поводу обучения специалистов, мне кажется, она сейчас не очень слободнева, я имею в виду для данного аудитории. Она перекочевала немножко с другого семинара, и буквально вчера я узнал о том, что, по идее, должен был выступать немножко по другой теме. Ну, поэтому как бы вот, я приношу извинения, что тематика, посвященная инновационной инвестиционной деятельности, она мной не будет скрыта, просто я не владею этим вопросом. В меру, скажем так, своей осведомленности каких-то вопросов я, конечно, как бы дело что-то расскажу итак вопрос нужны нам приборы или не нужны? не нужны не нужны да мы о них говорить ничего не будет да или за минуту мы пройдем по ним да А? не надо не надо да ну ничего, хорошо за минуту да ну хорошо тогда давайте ну второй слайд если мы говорим как бы о закон... Вопросы законности и обоснования, как это бы, использование инструментального контроля. Можно убрать. Что? Да а, это не мое. Мы это не знаю. Приборы ну, можно могут... убрать. А, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, Давайте у вас э, до 20 минут. Э, да, пожалуйста. пожалуйста. Ну, я понял. Короче говоря, э, по всей видимости, эта тематика всем понятна. Какие приборы? операционно готовлют ну, приборы, тоже да. понятно, и промышленные предприятия, и учреждения, здания, сооружения. Тут как бы тайны большой нет. Основные, основные приборы, которые используются на аргудитере для получения объективных данных об обследуемом объекте, являются тепловизор, является анализатор качества электроэнергии и другие приборы, которые позволяют измерить там, освещенность. Работа вентиляции, на которую никто не обращает внимания, к сожалению, или она заглушена или отрезана, но так или иначе в любом случае речь идет о том, каким образом нам количество оценить тепловые потери. С одной стороны, ну если брать по электрооборудованию, это, собственно говоря, в том числе и техническое состояние. Второй ставь, пожалуйста. Вот. Следующий, следующий. Ну, здесь показана реальная, скажем так, диаграмма. Анализировалось качество электроэнергии 424-й школы Крошадского района. Это новое современное здание, но вы, как видите, к на уровне напряжения выше нормы, что, естественно, приводит к определенным потерям электри электрической энергии. Следующее. Ну, кроме этого, с помощью тепловизора можно обнаружить дефектные части коммунационных аппаратов. Это косвенный показатель нагрев. Следующий. Здесь у нас то же самое, ну, объекты показаны, объекты, скажем так, достаточно серьезные, крупные и, в общем-то, раскиданы по всей территории нашей страны. В частности, это термограмма реальная трансформаторная постанция, которого работа на системе освещения, это протоколках. И буквально через 5 минут после того, как панализировали результаты, соответственно, были приняты очень срочные меры. Вообще, электрики там да, работают достаточно оперативно. Следующих свои. Так, у нас здесь... То же самое, то же самое да. Ну, здесь то же самое, только... А? Это же дефект. тут... дефекты. Дефекты, дефекты. Причем тут энергоэффективность. Нет, просто-напросто, если мы начали с электрики, да, вот это вот позволяет определить техническое состояние, то, что по электрике мы не можем, скажем так, тепловизором оценить потерь, то, что мы можем сделать анализатором качества электроэнергии, оно есть. Просто-напросто, так или иначе, но убытки и потери от того, что горят по подстанции и щитовые, серьезно, поверьте. Вот это реальная как бы, термограмма на котельной города Хабаровска, ну, минус 30 на улице, здесь у нас плюс 130 там с чем-то соответственно аварийное состояние котельной это не выдумая какая-то история это реальный пожалуйста следующий так ну это состояние ограждаю конструкции по моему да это состояние ограждающей конструкции которая действительно может следить о потерях о потерях тепловой энергии ну кстати говоря как лично используете данные я еще скажу пожалуйста следующий ну здесь у нас тоже состояние с радиоконструкцией, завышенные теплопотери через дефекты и тому подобное. Ну вот, собственно говоря, я не смог уложиться минуту, вложился, наверное, в две минуты. Да? Собственно говоря, и вывод какой из этого следует, да? что так или иначе, с помощью определенного набора э, приборов энергоаудитера можно определить количество показателей потерь как тепловой энергии, так и в -то, электрической энергии, Потери на освещенности и там подобное. Вот что касается, собственно говоря, приборов вкратце. Да? И если позволите, мне несколько ремарок в отношении чего. Я с удовольствием выслушал Андрея, да? Андрея Георгиевича. Действительно, те проблемы, которые связаны с сбережением и выполнением ФЗ-261, они, наверное, общие. Ну, несколько цифр, да, значит, после... Ну, так или иначе, Центр энергосбережения занимается сбором, обобщением, анализом э, данных, которые находятся в этих энергопаспортах. С этой целью мы в свое время, в феврале, и руководили срок, который здесь есть, они, наверное, подтвердят, мы проводили сбор, собственно говоря, этих паспортов в формате XML для того, чтобы, может, было включить его их и с каким-то образом ну, воспользуйтесь этими, этими результатами. Вы представляете, примерно, какую сумму обошелся энергоудит в городе Санкт-Петербург? Кто может порядок цифр назвать? Что, кому? Все? 2874 организации прошли энергоудит. В том числе и организации, промышленные предприятия, там и так далее. Ну, естественно, государственные организации, все, кому было положено согласно статьи. Ну это достаточно большая цифра, по нашим данным это 232 миллиона рублей, это были там или инвестиционные средства или же были государственные средства и тому подобное. Ну и когда мы начали анализировать, собственно говоря, качество, а что город получил за эти деньги, то в общем-то в результате выяснилось, что две трети этих энергопаспортов, они практически не кондиционны, они составлены, скажем так... Людьми, которые не имеют представления ни о теплотехнике, ни о электроэнергии, ни о стоимостных показателях мероприятий, которые предлагаются. Ну и, собственно говоря, на одной котельной, если предлагается только поменять 6 лампочек и показывается там эти процента, 3%, 15% за 5 лет, то в итоге анализ почти тысячи паспортов, которые мы брали по городу, мы хотели тоже использовать эти данные, которые есть. В энергопаспорте есть достаточно, ну, скажем так, нужные вещи. Примеры приложений, э, дай бог памяти, десяток, да, по, по 9 тепловых и 200 зданий сооружений. Да, о валовой, скажем, потреблении топливно энергетических ресурсов на 1 рубль выпускаемой продукции. Вот эти показатели мы пытались как-то выводить, проанализировать да, и поняли, что они, в общем-то, ничего общего с истиной не имеют. Поэтому результат, ну, на основе, скажем так, анализа этих паспортов достаточно простой, да, что эти материалы практически, они дальнейшие, скажем так, используемые, ну, практически не подлежат. Поэтому сейчас, в соответствии с указанием, с поручением губернатора Санкт-Петербурга Лавренцева, мы с Центра энергосбережения занимался, вот, скажем так, с февраля по июнь месяц углубленным обследованием объектов Кроштатского района с целью реализации энергосервисов, точнее, с целью реализации энергозаберегающих мероприятий на основе энергосервисного контракта. Что такое энергосервисный контракт, вы, наверное, слышали, представляете. Но вот по Питеру мне неизвестно, скажем так, были случаи, когда какая-то организация на энергосервисной основе заключила договор с собственниками, там, или с владельцами, или еще с кем-то, и, соответственно, реализовывала эти мероприятия. Вот здесь есть очень большой потенциал. Сейчас мы анализировали... Материалы, связанные с капитальным ремонтом новых квартирных домов. Хотя, в общем для к комитету по энергетике это не очень сильно относится, но цифры там поразительные. Опять-таки, если кто из присутствующих знает, как считается удельные тепловые физики здания и сооружений, они представляют, что для этого уже нет всего лишь две цифры. Да? Это годовое потребление тепловой энергии и отопительный объем. И для нашего региона цифры считаются достаточно быстрой и просто. Кроме того, есть нормативные вещи, которые четко говорят, что это здание должно для таких-то температурных режимов потреблять такую-то величину. Разность удельной фактической нам дает практически тот перерасход тепловой энергии, который существует на объектах в жилищно-коммунальной сфере, в государственных бюджетных учреждениях и тому подобное. Так вот, результаты получили засрешенно, скажем так, шокирующие, по крайней мере. То есть, мы брали выборку первую по капитальному ремонту 2014 год, порядка 450 зданий шли на капитальный ремонт по 7 отоплений. В результате получилось, что более 2 третий объектов имеют потенциальное разбережения вышли 30%. Это означает что? Это означает, вообще-то говоря, что путем реализации достаточно простых. Ну, скажем так, не очень дешевых мероприятий по тепловой энергии у нас в городе есть колоссальный потенциал по энергосбережению. Как его этот потенциал соблюдает GASPEC? Ну а сейчас э, мы уже завершаем работу над первым пилотным энергосервисным контрактом по э, 427 школе города Кронштадта. Скоро этот контракт будет на торги в соответствии с 44 ФЗ. Ну и, соответственно, там предлагаются инвесторами, есть ряд инвесторов, которые готовы работать в этом направлении, ну и, соответственно, предлагается определенный набор технических мероприятий по экономии тепловой энергии. Но ну, по мнению, скажем так, большинства большинство специалистов и инвесторов, самое эффективное мероприятие по тепловой энергии, если брать жилищно-коммунальную сферу, да? Это, собственно говоря, автоматика погодно регулирования. То есть это реконструкция и так Причем за счет, скажем так, только лишь компенсации перетоков и нормального управления температурным режимом, собственно говоря, в помещениях, мы можем сэкономить порядка двух трети этого потенциала. Но, собственно говоря, есть открытая проблема, связанная с бюджетным законодательством, которые не позволяют нам, скажем так, соблюсти все требования закона для того, чтобы реализовать, реализовать эти идеи, эти контрактов. Но эта проблема постепенно решается. То есть, если мы говорим о потенциале сбережения в жилищно-коммунальной сфере, на объектах, государственных учреждений, то здесь, в принципе, у центра энергосбережения позиция ясная и понятно совершенно темный лес вот и для меня и для руководства центра энергосбережения позволяет промышленные предприятие и когда буквально где-то недели три там назад представитель комитета был задан вопрос типа а что нам делать с промышленными предприятиями да так или иначе задача стоит снижение собственно удельного потребления на единицу выпускаемой продукции, честно говоря, я вот и пришел сюда, чтобы услышать, для, не для того, чтобы рассказать о телевизорах, да, чтобы услышать, а какие могут быть рычаги, в принципе. Если есть собственник, я сам 6 лет работал на достаточно серьезном предприятии, на немцком совозном со со со бумажном комбинате, там 2000 человек, там колоссальное потребление теров и тому подобное. Там собственник был очень и очень сильно, кстати говоря, заинтересован в том, чтобы снизить энергопотребление Но вот как вопрос был по поводу генерации, да, по поводу согласования, примерно на таких же уровнях у нас как бы и в принципе все дела проходили. То есть даже при наличии денег, при наличии технического решения не всегда получается так просто всего, не будут называть эти причины, да, Реализовывать эти мероприятия. не ну, назвали? Ну, понимаете, я не могу отвечать, отвечать. за комитет по энергетике. Так, да? Свое мнение скажите. Не, ну, свое мнение мне достаточно понятно. Да? В смысле, я думаю, что вам оно понятно. То есть я не считаю, что у нас система принятия решений с точки зрения исполнительных органов государства власти идеально. Я доходчиво сказал вам, нет. Ну, а как иначе? Ну, я думаю, многие поняли правильно меня, да? Так вот, а что, что делать с такими вещами, да? Ну, по крайней мере, что я могу, так сказать, рекомендовать, советовать или как бы, именно в свете тех вопросов, которые заданы? Действительно, это вопиющий факт, и я могу одно предложить, да? Давайте, напишите, пожалуйста, Лореса председатель комитета, вот письмо, это недолго, да? это письмо, быстрее всего, придет в Центральное разбережение, и каким-то образом э, сядем в 311 кабинете э, на Антоненко, дом 4, Бондарчук, и кто ну, там от Ринэнергия ответит на вопросы на эти. Вы знаете, там трудно отвечать, как бы так, уклончик, там надо отвечать конкретно. Но единственное, вот это можно посоветовать для того, чтобы как-то продвигать как бы вот эти вот вещи. Хорошо напишем, спасибо. Да нет, не зашли. Ну, в принципе, я не хочу отвлекать ваше внимание, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Пожалуйста. Да, Анна Георгиев. Нужно просто для присутствующих, чтобы было понятно, центр энергосбережения, просто его сфера деятельности, то есть по каким вопросам можно к вам обращаться, потому что хотелось бы какой-то взаимодействие, может быть, потом отдельно. Я понял. Ну. В принципе, есть постановление правительства, там оно висит на сайте комитета по энергетике. Есть там цели, задачи. Это государственное бюджетное учреждение. То есть есть комитет, это комитет, да? а мы и это люди, мы работаем в этом центре. Это структурное подразделение комитета, такое как ГУПТЭК там, и другие организации, которые ну, подведены на комитет по энергетике. Соответственно, у нас есть несколько дел, мы занимаемся решением нескольких задач. Ну, первое – это технические экспертизы, там другие вещи, связанные э, э, с, с, ну, с анализом э, потенциала энергосбережения, да, поиску подходящих объектов под энергосервис да, ну, и вот, есть так далее. Есть отдел э, планирования мониторинга, это отдел, который занимается чисто программами, именно в свете того же самого 398-го приказа Минсельэнергетики. Вот, соответственно, он <coughs> сейчас будет заниматься, собственно говоря, разработкой проекта программы именно э, по Санкт-Петербургу, именно с точки зрения вот как-то новых видов. Есть, э, значит, в связи с поручением вице-губернатора на созданный отдел э, э, мониторинга. В ну, двух словах, да, есть один, который занимается узлами учета тепловой энергии, электрической энергии, а, чтобы было понятно, почему его создали, там, три человека буквально, да, вы помните прекрасно, что в соответствии с ФЗ-261 ресурсники должны были в определенные сроки поставить там, где нет, узлы учета тепловой энергии. Ну и ситуация сложилась таким образом, что поставить они поставили, но кусочки, не захотели их принять. В итоге порядка 900 узлов учета, а они не две какие стоят, да, вот эти вот узлы учета поднялись в воздухе. То есть одни не могут сдать, а другие, так, по большому счету, не хотят принимать. И вот сейчас, собственно говоря, мы и занимаемся тем, что три человека постоянно ездят по этим узлам и спрашивают одних, других, да, вы сделали, сделали, все видно, приборы стоят, все как готово. Почему не приняли? Она не работает. Еще вопрос? Спасибо, Николай Николаевич. Как уважаемые коллеги, еще раз напоминаю, регламент выступления за 20 минут.